Пока супруга наряжает елку, я решил отвлечься на распаковку посылки. Скоро Новый год, елку рядить тоже уже пора. Так что давайте снимем, расскажем и пойду помогать. Значит, посылочка шла 28 дней. подвигла меня заказать эти штуки. Реклама, то есть, увидел я гелевые стельки. Шоль. И решил попробовать. Но посмотрел на их цену и увидел на Алиэкспресс. Такие же практически. Но с огромной разницей. Если шоль стоит 1000 рублей с небольшим, то эти стоят 2 доллара. То есть получается 130 рублей. Посылка дошла довольно-таки быстро, за 28 дней. Запаковано вроде все аккуратно. Оценено в 2 доллара. Весит. 70 граммов. Давайте откроем и посмотрим. Что же пришли за стельки? Заодно и этот пакет порезал сразу. Вот такие вот стелечки. Такие вот классные стельки. С этой стороны приклеено. В общем, вот здесь вот можно вырезать под разные размеры. То есть можно вырезать под определенный размер ноги. Здесь наклеены мягкие вот такие вот подложечки. И на пятки пористый силикончик. Материал довольно-таки здесь жесткий по краям. Есть поры для того, чтобы дышала нога. Я думаю, довольно-таки хорошие получатся стелечки. Надо будет их опробовать. В принципе, стоит недорого. Интересно только, как они будут себя вести. Конечно, я понимаю, что это не шоль. Но все-таки попробовать стоит. Что же из них получится? Вот такая вот коротенькая распаковка сегодня была. А на этом все. Оставайтесь с каналом, скоро будут еще распаковочки, а я побежал рядить елку.